О, закончились с съемкой. Кстати, я только сейчас заметила у тебя новый костюмчик. Да, я прикупил себе новый лук. Ну, футболка немного изменилась, рубашечка красивая. Ф шорты. Я на футболку наделу рубашку и новый штаники. Я себе купил, я себе, во-первых, изменил кофту на майку, я тоже изменил, снял эти поганые очки. Вот, и купил я беретик. тоже, кстати, снял. Беретик купил себе, сделал, э -э ну, сделал, извините, ну, я делал футболочку. Надел. <coughs> так, всё. Всё. Пошли да. домой, да? все, пошли. Вот здесь и... как-то, знаешь, здесь надо как-то сделать, сказать дорогу, чтобы провели вот тут. Потому что тут, знаешь, внутри надо ехать, вот так вот объезжать. Там вот так заворачивать только потом. Адриан, же... ты, конечно, думаешь очень о хорошем, но я тебе на секундочку напомню. Скоро будут экзамены. Очень серьезные экзамены. Какие? Ты что? Экзамены будут. 1 сентября. Ты что? Точно! Погоди, там какая-то голубь сидит. Голубь! Сейчас весь фонтан обосрешь на нам. Это, ну не, голубь. Кыш, Сантана, ты Это не голубь! Попишь фонтаны, ты это не голубь, это знакомый мне костюмчик. Ты достал. Это голубь? Привет, Привет, Кузя. Адриан, привет, Александр. Так. Это не голубь? да не угадаю. Это не голубь. Всем привет. Что? Оно спит. Оно просто пойдёт. Это Феликс. Он улетел, голубь улетел. Прыжок ай. Голубь, голубой улетел. Какие голуби? Ой-ой! Знаком, знакомый голубь, если голуб был с костюмом кролика. А если кролик тут, то это не кролик с костюмом кролика. Это не голубь костюм кролика. Это заяц. О, голубь в костюме. Это заяц. Я ничего не понял, что ты сказала, но очень интересно. Так погоня, это не Заня. Я хочу посмотреть, что за глупо. А Зайц да. баба бука. Ой, ну, мистер Багу. Мистер Бага. Ах, вот ну, ты что-то ты... но покинь. Ладно, пойдем, пойдем, пойдем спать. Пока. Да, Пока. Да. <связь> О боже. Ты это видишь? Где? Елки-палки. Красные что ковры. Ну, прям, ну, прям, ну, прям, ну, и, и здесь что же изменилось? Красный. Yeah. С, э, ой. <coughs> и красный, и черный. А денег просто ну, я заказал себе большой сосуш. Будешь сушить? Да, поедим потом. Чуть -чуть. Потом поедим. Ну ладно, я возьму все равно и себе. А а Пойду водички попью, вот, и, да. и приду. Я пойду да. в комнату к себе. И воды попей, тоже со мной надо. Я да, попью. ладно, я сейчас в ванну, комнату Да, я вот пойду воды попью и зубы почищу. Водой. Я много О. люблю пить. Ох, пил воды, умылся и почистил зубы. Надо идти шоу. спать уже. Да. Нет, у нас вообще нет моего какого-то знакомого пришло. Ну ладно. памеры всякие приходят. А -а -а. Я немного покушаю. Немного а тоже двигается. Не понял. Этот чел задвигался на фонтане. Адрея, Адрея, вот это... Это голубь проснулся, или мне показалось? Голубь пожил! Голубь! Голубь пожил! Ой, это не голубь! Боюсь, это не голод. Ты чё? Мэбгилок! Ай, ты чё меня атакуешь то офигел? Тебя чё, в космос, в ядерную войну отправить? А эти ваши недоделанные герои не пьют, я буду вас всех видеть. Тебя что? Отправить в ядерную войну? Я тебя отправлю сейчас. А, Я его подзв... а, что Майк. это за голубь? Что это за, что это за голубь? Гори, есть... голубь. Голубь не филипп... только голубь. А а, у меня а... стрейк особый. А, Я... все. Это а Феликс. А только Феликс. У меня есть талисман. Разорвут в Адриан. У меня есть талисман паука. Талисман паука. Ну, я захочу, я перемечусь куда угодно. А еще у меня есть талисман кролика, как вы видите. Иди сюда. И ка вы, я, мы ВСЕ знаем, это фейк. Мистер Бак, а дай мне Он талисман, новый. кстати. Тебе же да, будет угонить не талисман. Талисман. Тебе же нужен другой мне талисман. Мне нужны все талисманы. Так тебе же нужен был только павлин. Да. Ну мне и павлин, и мистер Бак нужен твой. А жопа ничего не треснет А там. не треслится, не, ну, это, не ладно, свипнется. Давай. Так, отправляю сообщение Адриану. Адриан, если что, помни то, что я типа, потерял память, все отправили. Чтоб он... Ой, привет. Потерял, привет. Мне нужна твоя помощь. Помни, то, что я потерял память то, что я, я да, да, да да да. Чтобы за мной всякие, всякие статуи вот такие не проходили. Да. Нужно... Не думаешь, что, что там Ж... мистер Багу нужна помощь. Да, -а -а -а. не думаю. Ладно. Вот этим тоже всяким... Этим надо... Надо давать. Сколько лет, сколько сил? И этим тоже. Так хочешь быть? Я как Клевер не могу появляться, потому что он знает, что это я. Если он будет знать, что это я, значит, да, ты... Хорошо, тогда не появляйся вообще. А на, да, зонтик. Я не Подержи. Ой. О, да, Ой. да я не М -м -м -м. Анна, Ну, Пан, я пойду, я пойду, да, до М -м -м. М -м -м. да, да давай. да, давай. Нет, я, я сохраню зонтик. М -м. Да, М -м. Смотри, М -м. смотри, М -м. это его зонтик. Да, вроде, да, да. Да. зонтик Он пропал. Ой, Так, а вернулся? Отдай <связь> обратно зонтик воробьи. Что стоим что здесь? Идем поговорим. Пошли. Надо вам спрятаться, да, мам? От, от гори <связь> голову, стой голову. Начиная Пашка, как тебе появление на? <связывающие> какая-то. Да, как ничего, тебе же нужно мой мой, мой, мой а, а, отдай, отдай. А, ты мне отдашь я, я, я, я... я, я тебе м... Вроде тетрадь, тетрадь, тетрадь. Тетрадь. я хотел с ним познакомиться. Я тут не пока что спасать людей. Том, Люди конечно. прячьтесь. Почему вы не, не, не идете по домам? Не знаю. Тут какой-то человек стоит, мистер Бак прием. Да мы, мы должны сам. у него захватить камень чудес путешествия, который является камень чудес паука. Так что, если у тебя есть талисман, который может выбирать предметы, он нам очень сильно пригодится. У меня есть один такой талисман. Так иди. Пока. Если мы заберем чудесное чешется, когда мы и решим его его навык талисмана, точнее это, не я, я пойду на талисман Ладно. Павуков, и перемещусь в узмегениях. Ладно. Эй, где этот Сейчас я только трансформируюсь и активирую этот талисман. Я... Так. Пытаюсь спасти кота. Я пытаюсь. Я пытаюсь... Не надо, ты его так убьешь найти человека одного. О -о -о. Так ладно, пойдем ты. Привет? Ой, привет, мы хороший. Пойдем поговорим. Привет. Конечно. Открываю. Ну, ну и ладно, я уйду лучше уж отсюда. Мы ну, ты что видишь, слепой, по-твоему? Не смотри на дверь. Хорошо, я не буду смотреть. А, а что тут такого посмотришь на двери, чё задохнешь? Барнах, Тихо, Здесь нельзя. Дверь открылась. Не смотри. Нет, смотри. Мы по, ой. Спасибо. Ну ничего, запустим. Выходи, выходи, выходи. Открой, выходи. Закрывай двери. Все, молодец, мы его выгнали. Так, он сверломожье. Так, а знаешь, что мы Знаешь, скрытую силу павлинчика Так, давай. Я его себе, если попаду по нему перышко А я могу... попаду. Так, мне нужно. Шмель, шмель, шмель. Шмель, шмель, держи Собачка, рад тебя видеть как, больше, как чем тебя. Да, что мне делать? О, Вставай, Бананами собака, собака, куда ты делаешь? Что тебе Тебе нужно Ну все, ты вышел, я смогу починить тебя своему талисману. Ну и что ж? Чего тут все сломали? Под это страшный человек, вот да. этот. Ты под моим Супер а, шанс. Талисман все еще у меня. Ты не, можешь, ты не можешь действовать, пока тобой владеет а, талисман. А, блин, я тобой манипулирую. Теперь каждый... если. Прикажи я, ему табуру. стоять, а. Я, я тебя мог селить, дура. Пока... Скажи Я ему предатель. стоять. Стой, стой на месте. Стой. Не трогай, не двигайся. Достань, достань брошку, достань брошку. Да, давай. давай, собака. Ну! все, теперь можешь применять упорт. Спор. Двигайся. Твой, Всё? Да? Давай, давай да. да ты! Так. Я хотела... Ага, все. Обездвижи его. Мамину, маму. Да, можешь да. еще обездвиж... обездвижить его. Ты же не попал. Что, она О, не время О, О могу... попал. Надо, да, Или не попал. Ладно, отсюда лучше надо уже отпускать. Пусть иди, иди мамину, уходит. Где этот Он ушел. Отпустим талисман его, ладно. Табрали. Вы забрали талисман? камень чудес путешествия, которое с помощью я его я смогу вернуть этот а, камень тому владельцу, ну или точнее вот. верни. Ты знаешь Вы же, А знаю. Ну и за Так, вот я пора использовать чудесный. Так, ловить его. А где этот? Получит узнать других, где талисман он прячет. Он, по-моему, наверху он ты башня. Пора его посадить в щит. Ловить его. Я где он? Куда Здесь я? он. Погодите. Может, и в щит, когда он тебя так будет Он под ядом вообще-то. А, ну ладно. Ну, можно все равно, чтобы дать минус. Следующий. Ай. Ай, у меня, наверное, глаза. Я уже так, вытомился. Мне кажется, вот в как умножу. А, у меня есть ну, идея. Меня да то, что катар? У меня такое чувство, то, что катарх. Я чувствую катарха. В чем мы будем с ним делать? Что Держите его. Мистер Бак, мистер Бак, надо срочно, чтобы все перезарядили свои камни. Почему-то я чувствую, что скоро придет один незваный гость по имени Нам Катар. надо разобраться с Феликсом. Мы же так не станем вот тут стоять в ресторане. Давай, давай, Куда-нибудь. Куда Прикажи знаю, ему я... следовать за мной. Я знаю, куда его положить. Да, у меня есть одна идея. Пошли, Феликс. Пошли. Я его подталкиваю. пошел. Я его ёёшкой. Йо так. О! о! Опа, о. Мне надо идти. Надо, есть, надо идти. У меня мало секунд. У меня тоже, кстати. У него Чудесный мистер Бак. Хотики прячем. Так. О, Ой, я я не понимаю кого-то я что-то муло да ики муло слияние Распря спрячь теперь я мультибак где находится нуждаться? Э э э Под, пока подкрепись. Ну, Здесь. Здесь. Ай. Где камень эволюции? Он же а катарх мне отправил. Ну привет. Он провел мне сообщение. О так все. Так? Теперь. Я нашел вот такую штуку, Эй, забавить, не и мы сможем его поймать. Он, он вон он. он. Мистер Бак, замани он, он, он здесь, в канализации. Поймайте, перекройте все маршруты ему. У меня есть аналогичные. Ага. Здесь всё ага. позакрыто. Теперь я готов. Фу. Стоит Фу. Открыть Какой куда? кошмар. Куда? Куда? Куда? Мы плаваем к канализации. Ловушка, надо его, ага, он пол, здесь. его он Ну что ж, давайте. Замейте Замейте его, его. Я Парализуй его, Йошкарла. Я Быстрее он плывет. Тут кот. Катарх. Катарх, быстрее. Катарх. Обезвись лучше Примать. этого. Обердил. Феликса лучше обездвиж, чем я Катарха. Глядь. Я за ним иду, как, как... И... Быстрее. На. О, того, кто. Отлично. Пщит, пщит а его. Дайте как. Мне надо разломать. Одна группа здесь, остальная группа бежим за Катархом. Мне надо его поймать. Помогите мне, его. Дай мне, а дай, вот это... дай мне. Дай мне Дай мне Собака да. и так. И... Отлично. Так, ага. Идем. А, а, надо такого а, же... Что? не канализации. Он, наверное, не в канализации. Он выбрался. Нет, ну все люки закрыты. Че, я я, закручу. Закручу. Да. я знаю, как он, да. он вышел. Да, через он ловлю ловлю ловлю. башню. Да. не выберется. Да. Да. Так, будет следить за ним. Где он? Я не вижу его пока. Где он, Постойте, первая группа останется со мной, будет следить за я пока не вижу, где он, но да, я найду. Так, да, здесь все нет. закрыто. Ты не выберешь, он мог ты... выбраться только двумя способами. Не там, не где я мы заходили. Тихо, ты че, сейчас выпустишь я его? Выйди. Нет, мы не поведемся. давай. домой. Мы Нам не поведемся. Так, в... так. группа идет со мной. Только четыре вот, человека я Карапас, я Висперия. Скажите, вот, ты и я. Вот, Остальные здесь стоять. Пошлите Скажите. за катархом. Вот он. Выбрать. Держите, вот он он. И... Ничего ты не сделал. Он, дали, он появился, не он не... здесь был. Только что. Он около башни, я его... Нет, он передвигается быстро. Он я был не... около башни. Я не вижу, вот, он где он? Э, вот он! Нет, Мне это... Где он? Не... Следи внимательно. Он Внимание слышишь? всем супергероям. А. Кто-нибудь останется там, чтобы там... собак... э -э Кролика, если ты меня освободишь, понимаешь? Я тебе дам этот талисман. Не если слушай. освободишь, не я дам тебе это. Алло. А, а, собака, он? не освобождай, он... его. не слушай. Я, я бомба, не я понимаю, где не он. Мы нажали. Собака не слушай его. Вот, вот он. Да. Вот. Вот, видишь? Вот я... он, ребята. Слай, ты, ты меня достанешь, ты меня задень своим опортом. Он нет? находится возле дома Адриана. Ты простили меня туда. Ёлки. А ты... Почему ты лесом я... я... мыши я... тебя увеличил? Когда должен был наоборот, ну ладно. Эй. Вот, ладно, всё, О, он там, я... а. Да. Ловите его там. Сейчас, Разделение. Ну-ка, вышли оттуда. Он, он, наверное, на каких-то этажах сидит. У меня точно засанешь, если я его выкину. Ты вышел через окно. Ты Саня. телепортируйся к нему, ты же можешь это. Да. Своей да. силой. Тебя огромная. За кролика, но я тебе его не дам. Ох, да ладно, на самом деле Привет. это копия, да. и, им, и им могу пользоваться только я. Привет, пчелка. Ты, ты, ты даже ты, ты, не смог. В канализации. Работать. Мистер Бак. В канализации. Срочно в канализацию, как он туда попал? Он вышел, он вышел, он вышел канализация. Вот канализация открытая. Ах, выпусти меня. Как же... Как Что, слез. как они далеко ушли уже? Я не кролика, Эй, ты, крота. А. Мистер Бак, я только кролик перемещ... это только одного человека. да, да. А, Ё-моё, пар... веномом! Держи его. А я что я... делаю? На я... веномом есть. А... Мы попали в него веном Как он двигается? Не могу понять. Не, знаю, а я не понял. Как, ты как на... он двигается? На нем веном. Еще раз. Не понял, еще раз по имени. Я ну, на нем уже второй раз. Так, неужели? Где нам сработал? Чего с этим делать будем? Может, Можно М -м, вопрос задать? Давай. Очень... У вас было столько попыток забрать брошь, мотылька. Ну вы ни, ни разу это не сделали. Нет талисмана клевера. Ну, потому что, потому что. Потому что. Давай... М -м. Так, ладно, можете как бы. Заберем. Заберём... Талисман пчелы. Где это брошь? Как бы сверху. Сверху. А ну, снимай. Практически все снимай. Вон он на воде Все, Отлично. можешь снимать с него веном? Нет, погоди. Сейчас отличная возможность забрать талисман мотылька. Да ладно, снимай. Итак, так заберем. Он бесполезен. Заберем. Мне кажется, забрать да, потому что он ну, вам праздник уже надоел. Всем надоел праздник. Ну, а чё тут сейчас забирать? А где Ебруш-то? Кстати, да. А, ну. Сели, наверное. На нём нет её. Для меня это уже Может, её украл этот? А может быть, у Феликса она? Ну, есть, не да. знаю. Ладно, разблокирую его. Я разблокирую. его уже давно А, да? Кто это? Он, наверное, в, в роли вжился. Ширил. Ну, Привет. Стой, не двигайся, либо мы тебе еще раз вином Дай Привет. мы нам с тобой поговорить. Иначе Стой. в щит сейчас положим поговорим там. Ты можешь мирно нам дать... Нам... Что ты врешь? А если я тебя в щит Хочу тебя убить, Вер, а... Просто... Разместите. Так ты бедного кота, надо его мучить постепенно. Я вообще вас не знаю. Все, вали на улицу, бейш, не бейся меня. Нечего делать в канализации. Я помогал, не скажу. Так, кто. разберемся с Пеликсом. Привет, типа, слышишь? Привет, типа, Привет, Привет, Привет, типа, слышишь? Привет, типа, слышишь? Привет, типа, слышишь? Привет, типа, Люди, вот что бывает, стоит Что больше... я... Ой. Специально. Мона. Что там будет? Ну-ка, перенеси Мож... его. Сиг... Э... Сейчас. Надо это, на смело. улицу. Пошлите на улицу к дому Адриана там У меня, еще вот это... Ой, том, что у меня уже талисман Мне становится а ты... плохо. Мне нужно перекормить к вами. Я, наверное, а на я... телепорт последний потяну, и потом пойду перезаряжать к вами. Давай. Потому что я уже несколько раз примила попытку телепорта, и я телепортировался вообще под подземельем. Нам надо будет так перенеси его сюда, где я. Так. А -а -а. Я сейчас к тебе. Старба куда я -то... -то... Я -то... Так. Еще... Отправить в другое измерение. Вот его. Отправить. Бак. тут, короче, такая, этот, наверное, кролика, у кого он настоящий, у, у, у кто настоящий, типа у меня. Это фейковый, он скоро пропадет. Ладно. Когда ну... мы уничтожим Феликса? Крота. Ой, Феликс, он а, перенес. Феликс. Моя голова. елки палки. Да порядли, паучок. Супер шанс. Эй. Надо вылечить. Кушай мороженое. Супруга. Отойдите. Кушай мороженое, держи. Поешь. Колодникова надо, что-нибудь. Вот мороженое, поскушайте. Ему надо и трансформировать, но тогда он знает личности. Вот все узнает. Так, а у меня есть идея. А откуда у него еще один талисман? Так, ну-ка. Ты его заплатишь куда-нибудь. Ты тоже будешь знать? Так, пиши отсюда. А, что происходит? Мои так глаз... туда. В комнату. Давай, давай. Так. Иди там, трансформируйся, иди трансформируйся. Так. М -м -м -м. Мы попрощались с Феликсом. Конец-то его нету. Осталось попрощаться с Катархом. Да? Катар, до свидания. Удачного вам полета в другой вселенной. А вот там вот. Что сказать? Как вам идея забрать его брошь? А, а где его брошь? Мой, так она, уже нету, она у, у него она есть. Она Нет, она у Феликса. Опа! Феликс! Феликс! Нет, вот он... она! Обездвиж его! Ах ты... А, брат, я могу я... Через... Да. Да. а я могу у него попасть? Да. На, на мне зачем? А -а -а. Подожди, Чего ты нету. не Дай попал. Себе. Опа! Привет, мой хороший. Так, заберем, во-первых, талисман. Ничего нету. У меня я талисман у меня ничего нету. черепахи, так. Опа. Слушай, это я нормально то, что... Занимаюсь. Падают. Не, а, не не не не не они не Еще Батом. раз уберем. Заберем. Смотри, сами по себе и это... да. А где деревья? Смотри. Смотри. Не я, не а, а. я хочу помогать вам. Ой, малыш какой-то. Я Крис, ой. Я не молчу. Ой, ой, ой, ой. Подайте, Малыш Здесь опасно. Мне надо идти да? ah. вот Здесь Что, Что, ты, ты опасно. Будь осторожна в этом городе. Почему Манда падает? Почему манда? Нет, иди сюда, не сиди сюда, Кристи, не знаю, как там. Ну, конечно, мы сюда идем. на ночь. Там побудьте в пекарне там, там безопаснее. Да. Там поверь, безопаснее. Лучше туда идти. А тебе с собой все в порядке? Ой, какой тут нелетовый дядька пропал только что. Ну ладно. Я в обморок упал, ничего не помню. Что произошло? Короче, уже ушел в другую селя.